Так. Станут. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. меня взять Вот. Вот. Ну, фигури место. Злое. И вот он идет. Сейчас, правда, никакой особой не пока нет. Но он отошел. И это все, ребята, все. Все. Матец. Вот так быстренько собрали. Хорошего дня. Подписывайтесь на канал, будет еще много-много мата. Так что детей уберите от экранов.